Друзья, привет! Сейчас я на очередном нашем объекте, на котором мы укладываем цемент-песчаную черепицу. Хочу сделать небольшой обзор, показать, какие работы мы уже выполнили и какие работы нам еще предстоит выполнить. Сейчас вот у нас идет вот такая вот укладка цемент-песчаной черепицы наверху. Укладываем ее вот таким вот способом. Подкладываем. Просто ее делаем, как бы укладываем друг на дружку. Не закручиваем саморезы, не забиваем гвозди, потому что у нас уклон небольшой, 25 градусов. Поэтому можно ее не крепить. Крепить необходимо только у нас в карнизовом свесе, в яндове, ну и в коньке. Просто берем вот так вот, укладываем ее. С этой стороны у нас вот такая вот кукушка. Обратите внимание на яндову. Яндову это у нас внутренний угол, который образует две плоскости. Вот здесь вот у нас две яндовы. Специально делаем учащенную обрешетку. Вообще обрешетка у нас здесь не брусок 50 на 50, а доска 100 на 50, потому что пролеты между стропилами у нас большие. Поэтому вот мы Используем именно доску 50 на 100 обычную обрезную, и в Яндове мы делаем усиление, потому что Яндово это где обычно скапливается большое количество снега, соответственно, большая нагрузка, поэтому это место мы усиливаем. Прикручиваем обрешетку на конструкционные саморезы через синий уплотнитель, чтобы у нас все было максимально герметично. Натуральная черепица это вещь такая... Ну, скажем так, при сильных снегопадах в Яндовию может попадать снег И, соответственно, снег будет лежать на гидроизоляционной пленке Поэтому важно, чтобы вот эта, вот, вот эта вот гидроизоляция была максимально как бы, надежно сделана Максимально герметично, чтобы ничего не попадало У нас здесь вот проклеена дельта-мультибанд Здесь у нас уплотнитель все Установлен конструкционный саморез Саморезы 5 на 100 Вот доска у нас в Яндовию 100 на 50, все надежно. И с этой стороны у нас то же самое. Друзья, сегодня второй день моего пребывания на объекте. Видите, я немножко вот так вот приоделся, потому что у нас уже упал снег. Сегодня уже температура минус 2, уже холодновато. Также хочу сегодня провести обзор. Часть работы я вам вчера показал уже. А вот сегодня тоже хочу показать. Сегодня я Приехал не один, сегодня приехал наш руководитель технического отдела и вместе с ним покажем вам некоторые узлы, которые мы будем скоро делать на этой кровле. Друзья, привет! Расскажем немного о нюансах монтажа данного кровельного покрытия. Первый, наверное, такой важный момент, да, у всех возникает вопрос, а чем она крепится? А ведь сама черепица имеет уже технологическое отверстие, которое делается на заводе. Ну и собственно все предполагают, что каждую черепицу нужно закрепить на саморез. Это неверно, это миф. Есть инструкция у производителя, где четко прописано на каком угле наклона, нужно закручивать и какую собственно черепицу у нас с вами здесь скат достаточно пологий уклон небольшой а на данной крыше у нас имеется три а, уклона по скатам это 21 22 градуса и 25 а, собственно на таких вот уклонах саморезом прикручивается только вся черепица, расположенная по краю. То есть это зона карниза и, собственно, зона фронтона. У нас на данной кровле имеется одна фронтонная зона, карниз. Ну а дальше у нас а, только вальмы. А, какой есть еще нюанс? Когда мы с вами а, прикручиваем ее, вот этот нижний ряд. Во-первых, используем понятно оцинкованные саморезы конструкционные саморезы здесь они абсолютно не нужны важный момент нельзя перекручивать и в то же время нельзя не докрутить то есть контролируем таким образом чтобы у нас шляпка самореза слишком сильно не торчала и в то же время у нас Сама черепица, она не должна быть пережата. Вот это вот очень важный момент. То есть надо поймать золотую середину, чтобы не торчала и в то же время не была она пережата. Не торчала для чего? Для того, чтобы когда у нас ляжет следующий ряд черепицы, у нас, соответственно, эта шляпка от самореза, ее искусственно не поднимала. Саморезы, как я уже сказал, сюда по размерам оптимально использовать 70 толщиной 4,2 а пятерка она просто-напросто не зайдет вот это вот технологическое отверстие применять какие-то конструкционные ну здесь до Смысл да смысла нет Деньги заказчика нужно тоже не использовать когда... рационально ну не когда... использовать рационально да ну нет в этом абсолютно никакого Расскажи смысла про... Реснички, да, очень в простонародье Вот все, и многие кролички знакомые Всегда говорят реснички да, Такой вот есть сленг На самом деле правильно называется Аэроэлемент Карнизный Карнизного свеса Что он из себя представляет? Когда у нас черепица на него находит Видим, что у нас здесь получается Дополнительный продух через который будет заходить воздух через карнизную зону. Естественно, в зимний период, когда ляжет снег, он может быть перекрыт. Но на этот случай у нас есть второй продух с помощью второго капельника. Вот этот вот узел, на мой взгляд, это самый оптимальный узел для России. Именно для снежных регионов здесь ляжет снег, может быть перекрыт. На этот случай у нас есть второй, второй винзазор, продух, да? второй винзазор, да, Несмотря на то, что это у нас холодная крыши, холодный чердак должен иметь тоже вентиляцию в любое время года. Будь то лето, будь то, соответственно, зима. Дабы избежать каких-либо влажных процессов внутри чердачного помещения. Еще для чего нужен? Еще у него есть очень такая интересная функция. Вот здесь у нас как раз яндовная зона. Обратите внимание, скаты-то у нас разные. Углы разные, да? Углы разные. Соответственно, посмотрите, здесь установлен на одном расстоянии, здесь расстояние больше. От чего это зависит? Какой-либо таблицы или рекомендации, насколько его поставить нет. Правило следующее. Укладываем сразу три черепички, ставим правила и поднимаем или при необходимости опускаем. Мы ей регулируем нижнюю черепицу, чтобы она у нас стояла в один уровень, на одной высоте, на одной высоте с другими последующими. Совершенно верно. Вот таким вот полезным, на мой взгляд, аэроэлементом мы убиваем с вами двух зайцев. Можно, конечно, подкладывать какую-то доску, но тогда мы лишимся дополнительного продуха. Ну, для чего это делать? Ну, сатычек, да, ну, соответственно, образует продох, да, и здесь уже предусмотрена защита от птиц, от листвы, от какого-то постороннего мусора, чтобы оно у нас не попадало в подкройное пространство. Расскажи про яндову. Так, что у нас интересного по яндове? Как вообще вот формируется индова да, как она правильно технологически укладывается? Мы с вами должны соблюдать следующее основное правило. Это сток воды. Соответственно, яндова, вот эта вот, должна, должна свешиваться от карнизной планки. Для того, чтобы у нас вода вот здесь в угол не текла, да надо делаем, выступ, да, делать выступ, да, и выступ делается примерно а, по уровню, по краю черепицы. Ну и, соответственно, саму черепицу, а, когда мы формируем обрешетку, мы должны ее свесить. У некоторых возникает вопрос, насколько мы ее должны свесить, чтобы она у нас попадала в досточный желоб на одну треть. Угу. Ну, здесь вот, на мой взгляд, все идеально. Есть и дополнительный продух, и посмотрите, какая у нас здесь применена широкая карнизная планка. 10 сантиметров вниз, никакого перелива здесь не будет, она будет заходить четко в желоб. То есть вот такая система, она прям наиболее оптимальна. Но еще по индове вырез делается вот таким вот образом. Вот здесь вот делается небольшой радиус, для того чтобы у нас сток воды был направлен непосредственно в желоб. Но большой радиус здесь сделать тоже не нужно, дабы избежать перелива, чтобы у нас не было перелива в угловом элементе желоба. Как мы ее крепим? тоже. Что касается крепления самой яндовой, какие-либо вот здесь вот открытые места крепления у нас отсутствуют. У нас есть вот такой вот бортик, который также предохраняет от попадания воды. Если водичка у нас будет подниматься на высокий уровень, она будет вот эту отбортовку у нас упираться и не будет попадать в подкройное пространство соответственно никаких саморезов гвоздей здесь быть не должно крепим с помощью вот таких вот кляймеров шаг минимум 40 сантиметров сама яндова сама яндова изготовлена из алюминия она достаточно эластичная хорошо поддается гибки ее очень удобно и просто укладывать здесь скажем, производителю спасибо. Он этот узел действительно продумал. Также, поскольку мы его в узле Яндовы, да, сейчас у нас погодные условия, опять же, мы видим зима, Наступила снег, да, небольшой, легкий такой, я бы сказал, морозец, да, как хранить вот такой вот правильный уплотнитель? Не нужно его хранить на холоде, лучше хранить его в теплом месте, в бутовочке. Или, как минимум, перед производством работ, занести его заранее, чтобы он у нас согрелся. Основа у него идет, это акриловый клей. Его можно клеить только пока он будет теплым. То есть собрались клеить юндову быстренько, все обеспилили, обдули от снега, если мы в зимний период. От влаги, да, От влаги, соответственно, чтобы да, ее не было. И вынесли, пока она у нас теплая она будет хорошо клеиться, Ну, соответственно, если она у нас будет храниться на улице, приклеить ее невозможно будет. Друзья, хочу еще вам показать вот такие вот интересные элементы, доборные, которые у нас идут непосредственно для монтажа Например, черепицы. Виндово. Например, в виндово, да, куда его можно использовать? как я уже вам сказал сейчас возьму черепицу подготовленную вот здесь пойдет у нас следующий ряд следующий ряд мы начнем уже подрезать вот здесь вот у нас заводское место оно останется и мы сможем спокойно закрепить собственно черепицу но поверьте где-то выше ближе к коньку у нас обязательно образуются места где срез вот этот отверстие заводское За счет среза мы его скорее всего обрежем Если вдруг у нас такое место попадется Собственно когда вот это вот отверстие у нас будет отрезано Мы берем вот такую вот замечательную вещь Вот эту вот часть, замок, ее можно будет отбить Она будет нам не нужна Тем более она будет упираться в виндову, Она будет нам мешать Она не будет лежать у нас на обрешетке мы берем, вставляем, и таким вот образом у нас черепица будет зафиксирована, зафиксирована с помощью вот такого вот элемента. Ну что мы должны сделать дальше? Уже зафиксированную черепицу мы подвешиваем за этот элемент сверху, где у нас есть возможность ее зафиксировать, прикручиваем саморез. И обматываем вокруг самореза. И потом еще дополнительно затягиваем саморез. Чтобы у нас была надежная фиксация. Вот еще один элемент. Это что? Так, а вот этот элемент мы уже будем а, использовать непосредственно на хребтах. А, и вот такие вот элементы позволяют нам уже а, зафиксировать черепицу, которая у нас ложится на хребет. То есть мы на нее монтируем брусок? Брусок, него... да. И на, и на нее... Элемент? Да, и на нее уже, соответственно, у нас есть возможность уложить коньковый элемент и зафиксировать его с помощью самореза. Используется она и на коньке, и на хребте. Друзья, ну вот такой вот небольшой видеоролик получился. Рассказали вам про, про нюансы монтажа цемент-песчаной черепицы. Показали наш объект, сделали небольшой обзор. Вот Эту кровлю называется песчаная черепица, кто-то ее называет натуральной черепицей еще, ну в частности я. Еще ее называют минеральной черепицей. Вот. И самый главный совет, то, что мне хочется сказать в конце ролика, это то, что, видите, я стою в перчатках, а наш руководитель технического отдела без перчаток. Все как и должно быть. Все, всем пока.